6 здрав, дамы и господа, сегодня мы играем в Sims и смотрим мод про Фурей. Вы не представляете, насколько я в предвкушении на самом деле. Потому что я видел, я реально понял, что это тема. Что это тема, реально. Так, это у нас цвет кожи, о, нормально, смотрите. Так, ну естественно мы будем создавать ломтики. Блин, тут прикольно так, правда, выглядит это, конечно, стрёмно немножко, на человеке, я имею в виду. А, ну, сейчас мы посмотрим. Это вообще лисик. Я так понимаю, лисик, да? Ладно, допустим, создаем зеленого мутанта. Так, скин Details. Опа, на Смотрите, какая шняшка! Вау. Ой, ой ой глаза. Что с ними? Что не с ними такое? О, боже, боже, как это мило. Окей, окей. Значит, морды всякие, ухи. Смотрите, подшерстки нормально. Смотрите, смотрите, какая тема. Лапы. Блин, балдёж. Окей. А по идее <смех> <смех> тут должны быть еще глаза. Давайте посмотрим зубки. Так, меня интересуют глаза. А где тут глаза? Во. Теперь у нас все нормально и он у нас не упоротый. Отлично. Скин details. Во-во-во, у нас есть тут, короче. Короче, да, вот, смотрите. Значит, у нас тут есть тигры. У нас есть снежный барс. И еще Лва, по-моему, да, Лва? И зеленый вот такой. Фигня, короче, вот такой стандартненький, зелененький. Вот прям реально, года, наверное, три уже мечтал о таком моде. Это, это божественно, это божественно, господа, я так счастлив, что выпустили, ребята, данный мод. Смотрите, какой тут есть причесон, офигенский, слушайте. Офигенский причесон вообще. Огонь, огонь. Ну, естественно, это еще, я так понимаю, не, не полностью готовый мод поэтому тут будут всякие обновления на всякие виды давайте создаем ламта, ну кое-как конечно кое-как как получится как получится прикольно прикольно давайте его рождением. с этого и надо было начинать нифига себе смотрите какой красивый красавец вообще душка душка душка душка блин реально ля лапути во вот это нормально хотя это лисик давайте какого-то не знаю странного ламтава создадим его Ибо по-другому у нас, по сути, не получается. Ну окей, пускай у нас будет какой-то тигр ломд. Почему бы нет? Почему бы нет? Ухи. О, какие ляпутишные, смотрите. Смотрите, какие ляпутишные у нас есть ухи. Вообще шикарно. А ну скажи что-нибудь, братан. О если девушка? Amiga, О боже мой! Мать моя Тереза! -хо -хо -хо. Oh. Это очень стрёмно. Боже, это так прекрасно, это так прекрасно. Фури в Симс. Вы верите? Я тоже нет. Какой это у нас будет ребенок, я мне обе... интересно. Нет, прикиньте, у нас нет маленьких Фури пока что. Ну естественно, пока что, потому что я уверен, что добавят маленьких Фури. Странно, очень странный лампарь. У него даже ухи не того цвета. Отстойно, конечно. Но что ж поделать. Давай тебя оденем все-таки, да. Нормалек, нормалек жить будет. Я все еще не могу привыкнуть к тому, что ломтик это тигр. Это, это очень тяжело. А, кстати, мы можем менять, смотрите, морды. Можем из львины сделать какую-нибудь. Это так мило, это так мило, боже мой. Меня все устраивает, меня все устраивает, господа. Короче, мод по фурии в описании. Ну, это просто я после уроков. Это когда фурсют, донатят на фурсют. Сорян, если отвлекаю, но я бы очень хотел поблагодарить ребят, которые задонатили на фурсют. Благодарю вас, ребята. А если ты хочешь задонатить на фурсют, то переходи по ссылочке в описании. Спасибо, что выслушал. Приятного просмотра. Вот просто когда фурсют купил. О, ляпута. Ой, это мило, ой, это мило. Ну, я думаю, ему стоит создать... Другая, почему бы нет? Какая-то прямо училка младших классов. Так и как, как мы ее назовем? Давай самое оригинальное имя Барси, просто Барси. Вау, Барси-Барис. Кажется, я гений. Боже, какая она лапочка! Вот только посмотрите на эту мордаху. Я не знаю, кто они друг к другу, но мы что-нибудь придумаем. У нас очень странная будет. Э, как называть, Очень странная вселенная, где у нас вот такие кошки с роскошенными глазами. И у нас Фури есть. Вот. Давайте ее назовем. Маруся. Ну это. Это, конечно, вообще гениальное имя, я согласен. Давайте, Геннадьевна. Вот. А ну, Маруся, сидеть. Смотри, послушная. Как по мне, это лучшая семья вообще, которая только может быть, -мо. Как это мило выглядит. Это чертовски мило выглядит, боже мой. Ну, короче, назовем это Пури! Как по мне, это гениально. Ух ты, вау! Так как я давно играл, я просто смотрю на это и понимаю, что Вау, там есть радуга, надо идти к радуге. Так, где. Что с тобой происходит? А! -а, -а что происходит? Дергается, дергается. Ладно, давай посерим мне тут на одного человека. Блин. Ну, поделятся, короче. Окей. Наши пушистяки теперь выживают на этом... Э, можно сказать, острове? Не знаю. Смотрите, какая милая Что у нас тут есть? Кошка. <laughs> у нас есть кошка. А что надо еще? Эй, хоть мяч поиграть, только не пуляй меня своими глазищами, пожалуйста, что там воняет, подожди, там что-то воняет, а, я думаю, что-то воняет, на <laughs> это огонь, а не, вон, смотри, вулкан, смотри, воняет, вулкан воняет, что тут у нас, туалет, баня, короче, прямо на улице, что это значит, что это значит, господа, ну, кто это сделал, вот, вот вы мне скажите, Ладушки, давайте, короче, изменим это дело. Все, Теперь вы готовы жить вместе. Что ты книгу на пол положила, ну, возьми. Читать надо. Тоже мне. Да что ты вечно в телефоне залипаешь? Царица зверей. Современно. Современно. Ладно, хорошо. Главное, что у нас кошка есть. Кошка Фрэвэн. Что читаешь? Можно посмотреть. Вау. Это... Очень интересный текст, я вижу каждую букву. Короче, ладно, давайте, чтобы они куда-то отправились, все, давайте. О, давайте посмотрим, что у нас еще тут есть. О, вы можете поплавать. Итак, наша царица идет в воду. Смотри, как двигается. Хе -хе. Забавно, прикольно, симпатично. Ломтик нет, отставай. Ты что там книжку читаешь? Ты что офигел? Я тебе говорю, купаться иди, а ты... Ладно. Что? Что там такое? Оу, тебе не нравится водичка. Ну, что я могу сказать? Это водоемы у нас такие. Я могу... что Будешь стоять или будешь плавать? Кто это? Стой! Нам нужно... Что? Ты нас спасать пришел? Ты серьезно? Кажется, у нас тут будет скоро первая внебрачная ночь. Смотрите, как общаются. Смотри, он почти подмигивает. Смотри, смотри. Что творят, смотри, что творят. Ломтик, ты об этом знаешь? А Ломтик пофиг. Ломтик читает. Ну ладно. Ты, ты боишься воды? А, ну да, наш кошка, точно. Хотя я не знаю, что это значит. Она будет строить замок. Боже, как мило. Она будет строить замок. Ломтик, ты видел? Ломтик. Ну да, точно. Ой, какая она милая, черт. Ну только посмотрите на это создание. Ну разве не милая Да, да, продолжай. Что ты там будешь? Ого! Если б я так мог высыпывать Ау. этот песок, я бы давно построил этот. Нью-Йорк. Второй. Да. Что ты делаешь? Что это такое? Черепаха? Это черепаха? Да я его тоже не понимаю. А что там кошка? А, -а, -а, а, Так ты с ним теперь, да? Я думаю, а. А, да, да, да, понятно, что ничего не понятно. Ты будешь с ней разговаривать? Ломтик, тебе нечем заняться, иди к нашей девице. Ух ты, какой, как, какой, какую красивую черепаху построил, смотри. Боже мой, непота, смотри, лепота. Все, господа, давайте путешествовать, куда мы пойдем? Давайте куда-нибудь на пляж. Я думаю, там чисто раз это пляж, но ну, будем надеяться, по крайней мере. Вау, пляж красивый, прям не непривычно видеть людей. Хе. А ну, да, посиди с ним, поиграй с ним в шахматы. Тебе ж надо okay. развивать все это дело. А мы с тобой барси куда ты шахматы пошла играть, обойдешься. О, смотри, вот с ней ты можешь полепить, или не можешь полепить. Да, можешь. Но ну, мне не хочу. Давай еще это такой медитация, релакс. Давай, релакс, вот так. Вау, wow, смотрите, какие у нас тут эти, как назвать, не знаю. Не, все, иди сюда, иди сюда, релаксируй. Что ты загораешь, что ты загораешь, дорогая моя. Что солнце печет, волос. Релаксируй в другом месте. Тебе тут не рады. Этот решил вообще полепить этот играть Нормально. Куда ты идешь? А. Вспомнил О, релакс. Гляди. Да, морда довольная. Смотри, лапки какие милые. Ты милашка. Скажи, милашка. Милашка, хвост смотри. А что с хвостом? Нафиг тебе это? идем плавать. Кошки должны учиться плавать. Кошки могут плавать, давай. Плави. Симпатично. Ну что, погнали в романтическое путешествие, да? Ломтика не хватает, наверное. О oh, боже mm -hmm. мой! <laughs> Зря я так делаю. Опа. Yes. -мо! Это у нас вид от первого лица. Стрёмный какой-то. Верни подкачай! Куда ты плывешь? Куда ты плывешь? О oh, боже. Куда oh. oh. плывем? По кругу. Стой! Я ж не успеваю. Ой, ляпочка. Мило. It... Шо, привет. Смотри, как.. Смотри, как плывет. О, давай на меня. Давай, давай, давай. давай. О, молодец. Прикольно. Прикольно. Но выглядит все равно странно. плывем навстречу приключениям. Вуу, весело. Ох, прикольно. Прикольно. А, я думал, тут дети плавают. Что там, ломтик? О, он тут. Ну что? Уже иди. Вы видели это, господи? Тут две ч... девушки в одной. Что делает Симс со мной? О, боже. Сидят, наблюдают. Беги, ненаглядная. Плыви. плыви. А, что-то застыло. Что-то застыло, давай-давай-давай. Ты справишься, дорогая. Весело. У -у -у. Они до сих пор смотрят. Боже, мне так стрёмно. Что это такое? Это рыба? А это акула. Акула не рыба, точно. та Как там? А им норм. Смотри какая. А теперь смотри на игру. Ой, фух. Я уж думал, сядет с ними. Я же стал. Ты даже не туда смотришь, девица. Что ты встал и смотришь? Куда ты смотришь на меня? А во! Не. Не нормально стоит, смотрит. Это чё, Мауи? И этот... И как ее там зовут? Забыл. Нам нужно найти тусу. Требл. Куда мы будем отправляться? Нам нужно свалить на тусу, причем срочно. Туса это серьёзно. Трэбл. Ты кто такой, дядя? Мако... Кэллоха. Ноу. О, караоке-бар. Все, погнали, погнали. Сейчас зажгут, ребята, сейчас зажгут. Погнали. Да, ты такая счастливая. Погнали тусить. Слышь, ты, у тебя такой же бок, как у меня. Мы сможем стать друзьями. Иди, иди к ней. Иди к ней. Иди. Давай. Не подведи меня. Не подведи меня, родная. Родная, не подведи. Ой, класс Ой, они так мило выглядят вместе. Посмотрите на них. Смотри. Ну, ну, ну, Разве они не созданы друг для друга? Вот все Ломтик. А ну, свали отсюда. Это наша девчуля. Кто-то поет. А ну, зацени. Ультражди просто. Барси, что там вкусно? Что это у нас? Похоже <соснави> на лимон. Лапка, смотри, какая. Смотри. Смотри, какая лапка. <соснави> <соснави> Подушечка, видишь? Подушечки прикольные. Он вообще норм. Кот это код просто. что ты там заказываешь? Не надо ничего заказывать. Иди поясни. Стесняется, что ли? Отлично. Они идут петь. Это момент истины, а не скоро стану знаменитостью. Это момент... Сло... Что ты стесняешься? Это момент слад в туалет хочешь. Это момент славы, ладно. Чего как петь-то? Вот так. Ой, слова забыла. Мы колбасим до утра, наставляет колбаса. хочу уйти отсюда кошка следит чтоб она смыла за собой молодец что там рассматриваешь свой желудок ну не толстая ты забей не толстая Ну как не толстая жирок самое время сбросить жирок сбрасывать жирок это полезно а вы знаете чего и кого любят больше всего дети на свете Правильно, Фури. Фури дружелюбный народ. Мы должны с детьми здороваться, да. Хотя обычно они нас сразу дергают за хвост, на кого-то вовы. Кажется, я ему не нравлюсь. Обидно. Хочу подарить малому что то Мне мама говорила яблоки полезные. Пускай будет яблоки. Сейчас ты у нас преобразишься из злого пацана в самого доброго. Мне спасибо. Ага. Яблоко. Ха-ха-ха. <существующие> Ха-ха, смешно. Вот <существует> <существует> это его батя? Ладно, понятно. Жижн. -жи Жав. Что значит? Вау бит. Вау, я ж говорю, Где наша король? О, твое тело, оно летит, а еще, как там оно, оно пархает, летит, оно сильное, летит, короче, оно, оно полетело, и, не знаю, ударилось, Землю, yeah. и... но потом взлетела опять, и... и, короче, вот, да, а потом, о, точно, опять взлетела, покромсала, все на своем пути, что там? Ладно, я понял, <laughs> не буду беспокоить. Господа, Шут, если вам понравился данный видосик... А. Господа, Гром, если вам понравился <смех> данный <смех> видосик, я попрошу <смех> вас жмякнуть... Как его там? Как его там? Что ты спишь? ё <смех> Нормально! Господа, если вам понравился данный видосик, то почему вы вам не поставите лайкосик? Да, вы поставите? Я буду счастлив. А также напишите в комментариях, если бы вы хотели побольше таких видосиков. Спасибо, что Благодарю вас за просмотр и удачного дня!